Знаете, за что задержали? Знаете, за я что, задержали? что ли меня задержал? Как вы были задержаны? Блестяще. Приехали в Москву посмотреть? Да. Какие достопримечательности уже видели? Музей космонавтики. Как понравилось? Это в восторге. Let's go! Two, one... Oh, where's the wheel? Where's, where's the, the wheel? Oh! Они такие огромные. <э как ты их отрастила? Это гены. Дай мне умереть! В этой жизни меня родила гладильная доска. Пусть меня родит женщина с большой грудью. Скажи, куда мы летим? США, Канада, Африка. Счастливого путешествия и в Казахстан. And I can't go without you. Я, блядь, познании настолько пресполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет, блядь. Проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, понимаешь, как эта Земля. Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного, блядь, покоя, умиротворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечным, вечным. Я вчера смотрела обзор Ванамаса, вообще нашибил. Да, да, и Мэдисона. Мэдисон. Да, да вообще лох про Майнкрафт. Не о чем, не о чем. А Толо! Про... Лох Мэдисон. С Едина. Почти год встречаюсь с девушкой Скоро год, что ей можно подарить? Я думаю, что ну, телефон Нет. Телефон? Да. айфон, прикольненько было Ну, наверное, какое-нибудь романтическое путешествие А куда? К морю, в Бали. Не знаю, скорее всего так я гос встречаюсь с парнем. Что можно подарить ему вот на год отношений? Как вы считаете? Ну, бутылочку пива и, и все. Ну и рыбки, ладно, кусочек. Конечно же, себя любим. Ну, такое же сокровище. В принципе, зачем что-то дарить? Разве не парень должен дарить подарки? Как бы работать, он должен. Да? То есть 500 на сколько на 5 разделим? Получится что-то. Чуть большая цифра, короче, получится. Вот. То есть, если а, калькулятор у меня с собой нет, в голове считают угол. Поехали, Дам вам пару советов, как купить АВЭПы, если вам не хватает на него денег. Внимательно смотрим и запоминаем. Ну-ка, чумрина ебаная, блядь, дура ебаная, курва, блядь, немощная, запомнил мне, петух ебаный, блядь. В этом моменте вам понадобится помощь тимельдам. Да ну что ты? Ну, блять, парни, я щас выйду нахуй. Что такое? -то? Да нахуй такой, один сверху сидит, другой сбоку поджал, блядь. Я с самого поставил, ну что за хуйня, блядь? Я извиняюсь. А не подскажете Ломоносовский проспект? Как проехать? А, спасибо за полный ответ, спасибо. Вот тебе похуй на меня! А я заблудился! Я же к тебе по-хорошему. Это же просто прикосновение. И это прикосновение. Время новогоднего шопинга. В бутик спортмастера попозже зайду. Новогодний стол будет изысканный. Фуагра, гаргантиуа, пантигрюэль и прочие заморские блюда. Но раз фуагра нет, придется выкручиваться. А печень трески сколько? Одну, Одну. изысканность вкусов. По-моему, сексуальный, нет? А вот подарки под открытым небом покупать не солидно. Пойду в торговый центр, как блатная. Сразу видно престижно. Скумбрию на стол. Плюшевую игрушку в подарок сестре. Интересная игрушка. Пахнет рыбой? По поводу самого праздника. Отметить можно вот здесь. Мишлен 5 звезд. Обслуживание первоклассное. Банкетный вип. Шейкер-машина. Для алкогольных коктейлей от Ерша до Лонг-Айленда. С Новым годом. All right, guys. So you guys are all flexing these crazy rooms you got. Check this out. We got a bed. We got a TV. We got more beds, but check this out right here, boys. Come in here. Boom. Look at. What the I don't appreciate it when you're being mean to me. Did So good Great fight, Зайдет да. Коль ты дрочишь, да дура. Вы хотите заплатить штраф? Нет. Гуля-гуля-гуля, малыш, ты же понимаешь, что ты желтый снег ебашишь. Или у тебя сушняк малой такой, да? Слышь? Что так сушит, что ты прям желтый снег кусками хуяришь. Братишка. Ну подожди, ну хватит жрать, ну ты ч, сука, бля. Бля, кишкаблуство, признак пидорасти. Ну ты что, ты нормальный пацан или что? Ну ты мало того, что ты. Кон... Это ж контакт, брат. Пиздец, сука, видите, одесских голубей довели, бля. Желтый снег хуярят, бля. Ну вот оно, бля. покрашения пришли. Военное положение, вся хуйня. Смотрите. Кстати, нажрался, уже попутал рамсы, бля. Бля, бедный. ебаный пиздец. Это в Одессе, ребята, это все в Одессе происходит. Тот момент, когда сиськи такие крутые, что я просто девочкой... Они настоящие? Посмотри, как они болтают. стой.